У меня проблема атрофеи сетчатки и так далее. У меня есть семинар, он называется ⁇ Восстановление зрения при помощ с помощью эзотерики ⁇ Приобретайте и проходите. М -м, пожалуйста, порядок работы с тренажерами. Можно ли практиковать по 2-3 тренажера и слушать шумы? Да, можно. Во втором, СНГ вы дали загадку. Не становитесь одним, когда есть возможность стать всеми 12. -ю. Ответ на это ⁇ знаки зодиака ⁇⁇ нет. Нет. Это не знаки зодиака. Я дам ответ, поверьте. Придет время, я отвечу. Тот человек, который даст ответ, сразу же станет учителем школы нас. Учитель, прохожу вторую обновленную ступень, в первой ступени. Вы рассказываете, как выбрать духовное имя, подскажите я все дело, как вы научаете. Могу пользоваться духовным именем или нужно обратиться к вам лично. Хотите, напишите мне где угодно вам духовное имя дам.